Клиника эстетической стоматологии и косметологии «Студия Би» основана в 2000 году врачом-стоматологом Ириной Беляевой. За годы своего существования стоматологическая студия, благодаря постоянному стремлению к развитию, превратилась в полноценную многопрофильную стоматологическую клинику и 5 апреля 2013 года открыла свои двери для приема пациентов на Крестовском острове. Мы следим за последними достижениями в сфере стоматологических технологий и материалов, поэтому качество лечения и протезирования зубов, детской стоматологии, а также косметологического лечения в полной мере соответствует мировым стандартам. Врачи ежегодно проходят стажировки за рубежом для освоения последних технологий и непрерывного совершенствования. Несколько лет назад мы открыли в клинике отделение косметологии и оснастили его аппаратом «Джетпил». Мезотерапия без уколов – совершенно новый уровень качества, теперь доступны и в России. Система трехмерного сканирования и изготовления эстетических реставраций ЦЕРЭК, а также стоматологический микроскоп для высокоточных процедур и операций фирмы Карл Цейс. Находясь здесь, не создается ощущение, что это стоматологическая клиника. Это настоящий мир здоровья и красоты. Оказавшись в клинике однажды, получаешь массу позитивных впечатлений. И возвращаться в последующем хочется только к Ирине Беляевой.